Итак, доброго всем вечера еще раз. Сегодня у нас 21 сентября, и мы с вами поговорим об нашем проекте, который называется WebTokenProfit. Это единственный проект, который в нашей компании использует бинарный маркетинг, поэтому мы все его просто сокращенно называем бинар. Вот это очень уникальная особенность этого маркетинга я чуть попозже объясню в чем его изюминка это мой самый любимый проект в принципе всегда был есть и будет там у нас был старый бинар сейчас у нас новый бинар в общем мы с вами быстренько разберемся что это такое зачем он нужен как он работает это вот самое главное это понять принцип вообще как он работает по поводу цифр, вот мы сегодня без слайдов будем идти. По поводу цифр, все цифры, сколько платит бинар, они в принципе есть на сайте, их можно посмотреть спокойно. Да? Если вам нужны где-то там себе как напоминалка информация, можете в любом чате просто запросить PDF-презентацию, вам скинут и вы все это получите. Я сегодня это показывать не буду, я буду показывать немножко другие вещи. Итак, что такое WebToken Profit? Это, по сути, своей проект, который совмещает в себе все самое вкусное. У нас тут есть и депозитная программа, у нас здесь работает стекинг, да? есть реферальная программа, на которой тоже можно зарабатывать, есть пассивный заработок, есть активный заработок. И тот, и другой в этом проекте очень большие. Ну, прям, реально очень большие. То есть, когда вы получаете со своего депозита от 0,8% в день до 1% в день, это очень много. А когда вы получаете со стекинга 0,3%, 0,4% или 0,5% в день, это тоже очень много. Но еще больше денег здесь лежит именно в самом маркетинге. А, итак, для того, чтобы было понятно, если здесь есть новички, объясню в двух словах, чем отличается депозит от стекинга. Когда мы создаем депозит, мы свои средства на определенный срок замораживаем. То есть они нам недоступны к выводу. И по чуть-чуть по этот депозит размораживается, выплачивается нам обратно и, поверх тела депозита, которое мы себе возвращаем, нам еще доплачивают некий процент. Поэтому получается, что в итоге за вот это вот удержание денег мы получаем большее количество денег. А стейкинг, он работает по-другому. В случае со стекингом мы не замораживаем свои средства. Мы их просто размещаем на любое время, там, на день, на два, на пять минут, на, на год свои средства на стейкинг и за это получаем каждый день небольшое вознаграждение, такой плюс, профит на баланс. И в чем же, в чем же разница? Ну вот, для, по мне стейкинг гораздо лучше, потому что мои деньги всегда под рукой, я их могу в любой момент задействовать, да, использовать. Мало ли что в жизни случилось. И в бинаре, вот в нашем, в да, Profit, там эти две функции есть. И стейкингом можно воспользоваться только в том случае, если у вас есть хотя бы какой-то депозит. Есть определенные ограничения по поводу размеров там, размещения на стейкинге. Если быть точным, это получается, мы создаем депозит, и мы вправе разместить деньги на стейкинге на сумму, не более чем в пять раз больше а, размера собственного депозита. Вот. А, собственно, я а, что хочу вам сегодня показать, прям вот а, самую главную такую вещь. Я подготовился сегодня, вещаю из офиса. Сейчас я вам а, буду расклад на пальцах давать. Сейчас секундочку, чтобы было видно. Давайте проверим, насколько видно мой флипчарт. Там Дайте обратную связь. Видно, не видно. Вот вроде так хорошо. И сейчас я кое-что прорисую. Итак, пассивный доход в бинаре. Откуда он берется? Это очень важная вещь, которую нужно понимать. Это самая главная суть. Цифры по размерам этого дохода, они не так важны, они большие, они прописаны и на сайте, и в маркетинг плане, везде они есть, Там от 0,8% до 1%. Зависит этот процент от а, размера вашего депозита. Когда мы ложим деньги в стейкинг, то здесь а, доход по стейкингу а, зависит от времени, сколько у вас эти деньги здесь пролежали. То есть, допустим, первые 4 месяца вы получаете 0,3% сутки а начиная там с 4 по 8 месяц уже 0,4 а с 9 месяца 0,5% в сутки итак сейчас мы зарисуем мы обозначим вот так вот депозит буковкой D. Наверное мелко давайте попробуем поближе вот буковкой D мы обозначим депозит и что у нас с ним происходит? По депозиту мы получаем, ну, например, 0,8% в сутки. Депозиты работают только по будням. То есть выходные начисления по ним не производятся. Так, Отлично видно, все хорошо. Едем дальше. Стейкинг обозначим буковкой S, он дает ну, на начальном этапе у всех 0,8%. 3 процента в день каждый день без выходных со стейкингом ситуация поприятней то есть абсолютно каждый день нам приходит начисление пока мы держим на стейкинге свои средства что нужно для того чтобы вот это все заработало все очень просто у нас есть рынок у нас есть рынок или это биржа, на которой люди обмениваются нашими криптоактивами. Да, у нас есть ВЕК, у нас есть райда. Бинар работает только на токене райда. Вот. То есть, что вам нужно? Вам нужно сходить вот на этот рынок, прикупить там чуть-чуть райда и положить либо в депозит, либо на стекинг. Все просто. И получать за это деньги. То есть, что вы делаете вот этим действием? Вы а, забираете часть монет, которые циркулируют на рынке, и удерживаете их у себя в своем личном кабинете. И вот за это, за это вам платит компания Века. Давайте а, так вот нарисуем. Есть у нас компания Века. Она вам платит. Откуда она платит? Все очень просто. Я вчера, буквально вчера, посмотрел, проверил цифры. У нас же блокчейн, у нас же криптовалюта, у нас все прозрачно. Друзья, вы можете, ну, то есть любой желающий может через обозреватель блокчейна посмотреть, где сколько денег лежит. И э, в данной ситуации у нас райда, э, это токен на блокчейне трон создан, да? Когда у нас выйдет свой обновленный блокчейн, нам обменяют эти токены, так скажем, с блокчейна Tron на свой собственный. Но пока что на блокчейне трон. Поэтому и посмотреть движение средств можно именно через обозреватель трон. Вот. Значит, я вчера посмотрел. На счету компании на данный момент. 99 миллионов 450 тысяч токенов райда. Это означает, что вот здесь на рынке у нас гуляет примерно там, ну не примерно, а 550 тысяч. 550 тысяч райда на рынке. А у компании 99 миллионов лежит. И вот эти вот проценты, вот эти проценты 0,8 0.3, там, 1, 0.5, неважно какие. Нам платит компания из своего кошелька. Понимаете, откуда берутся деньги? Они уже есть. Это самое главное, что нужно понимать вот в этом проекте. Они уже есть. Мы же здесь не доллары ложим на счет, а именно токены райда. То есть мы деньги вот сюда вот на рынок заносим на биржу, обмениваем на токены, размещаем у себя, и нам за это платят, просто раздают деньги. Это э, airdrop, можно так сказать, да, раздача. Вот это самое главное, что нужно понимать, откуда здесь вообще, в принципе, в этом проекте берутся деньги. Они уже есть. А, немножечко о токене райда. А, зачем мы его таким образом сейчас получаем, зачем мы его добываем? Все очень просто, чтобы на нем заработать. Во-первых, можно сейчас получить вот эти проценты, отнести обратно на биржу и продать, да, и заработать профит определенный. А Во-вторых, у райда есть применение, есть назначение. Сегодня он используется в, почти во всех проектах нашего сообщества, как платежное средство для покупки лицензий, для депозитов или еще чего-то. То есть ну, есть применение. И уже анонсировано как минимум два, два назначения. Первый, токен Райда будет необходим для того, чтобы добывать монету век после обновления блокчейна. Да, вот там в чате пишут, что еще можно путевки покупать, но это уже отдельная история, вот к рынку сюда ее можно приписать. То есть сегодня на токены Райда можно путешествовать, реально купить путевки и... Чуть-чуть рекламы, да, <связывая> реально дешевле. Мы считали, мы проверяли, очень классно, там выгода порядка 40% чуть ли. Если сравнить обычного туроператора, и э, у нас в сообществе есть свой туроператор, <связывая> не оператор, а агент, который реализует путевки за активы компании. Ладно, лирическое отступление пропустим. Далее, что нужно понимать? токен райда будет просто необходим для добычи века. Это первое анонсированное такое применение глобальное. Второе применение. Многие знают, что у Искандера в планах запустить свой маркетплейс Puzzle Market, И монетизация на этом маркетплейсе будет происходить именно токеном райда. Что такое монетизация? Вот сегодня вы пользуетесь Авито. И там есть услуги, например, разместить свое объявление в топе или там, чтобы его показывали клиентам да, потенциальным почаще и так далее. Это все стоит денег. И вот как раз-таки на площадке у Искандера на пазл-маркете вот эта вся монетизация, она будет происходить через токен райда. Это то, что на сегодняшний день мы знаем, что будет. И примерно когда, ну, понятно, что а, блокчейн выйдет через полгода, соответственно, уже начнется применение глобальной токена райда. Его уже можно сейчас использовать как платежное средство знаю, там, за путевки. Его уже сейчас необходимо использовать для того, чтобы участвовать в наших же а, различных проектах. Вот. То есть спрос на райда, он будет увеличиваться иногда прям рывками. А раз будет увеличиваться спрос, будет увеличиваться его стоимость. И вот на этом мы еще дополнительно можем заработать, ну, к сожалению, не понять сколько, но чувствую, что много. Далее, помимо того, что у нас есть пассивный доход, у нас есть еще и реферальная программа. И если расписать, то вот так вот отчеркнем. Uh, реферальная программа. За личное приглашение человека в этот проект нам платят 5% с первой линии. Ну, здесь уже не видно, наверное, а, нет, еще видно. Вот 5%, например, с первой линии. И эти 5% они не забираются у человека, который сюда расположил свои средства в депозит. Они также платятся нам, компании, из вот этого кошелька понимаете то есть вот это вот все что мы получаем в этом проекте нам просто раздают за определенные полезные действия если вы удерживаете у себя на своем счету в личном кабинете какое-то количество этих токенов вам за это платят если по вашей рекомендации какой-то новый человек пошел на биржу и тоже прикупил эти токены и точно так же удержал их у себя и ему заплатят и вам дополнительно заплатят за это. Вот этими же токенами. И по сути, вот эта вся история, она будет работать до тех пор, пока у компании есть что раздавать. А на сегодняшний день бинар работает с по-моему, с мая месяца. С мая месяца он работает. И сейчас на руках у людей 550 тысяч токенов из 100 миллионов. Вот легко прикинуть и так слегка рассчитать можно, как долго будет работать этот проект именно вот в таком формате. Как долго он будет платить. Ну, ближайшие там минимум 3,5 года это при максимальной нагрузке нам будут платить. Что будет потом? А потом все очень просто. Вот эти токены, их ограниченное количество, когда их все раздадут, они будут применяться уже вот исключительно для майнинга века, на пазл-маркете. Я думаю, что три года достаточно для того, чтобы его запустить и раскрутить. Возможно, я так подозреваю, по крайней мере, я бы лично так на месте Кандерой поступил. Я бы еще несколько применений ему бы а, создал. Вот Будут еще какие-то применения. Скорее всего, я так думаю, это неофициальная информация. А, и что будет с ним происходить? Он будет заканчиваться. То есть его и так ограниченное количество но он еще и будет уходить безвозвратно с рынка. Даже сегодня это уже происходит. То есть, когда у нас люди покупают лицензии за райда в других проектах, эти токены улетают на еще один кошелек безвозвратно. И его тоже можно найти. То есть, когда у нас происходило вот это сжигание токенов, Искандер скидывал информацию, на какие кошельки были переведены эти токены на сжигание. То есть, понимаете, это... Заведомо дефицитный токен, который ограничен, пока что раздается вот так легко, но потом раздача закончится, и сам токен тоже будет заканчиваться, потому что его прямое применение будет приводить к тому, что объемы на рынке будут сокращаться. Что будет с ценой? Ну, тут по любым законам экономики все ясно и понятно. И, собственно, вот благодаря вот этой вот системе, Благодаря вот этой вот простой схемке, сегодня мы можем пользоваться этим продуктом, веб-токен-профит, да, бинаром, и зарабатывать любые вообще деньги. Вот просто любые. А возможности, кстати, бинарного маркетинга, они колоссальные, они просто безграничные. То есть самое важное, что нужно понять в этом маркетинге, то, что у него... Бесконечная глубина. Что это такое? То есть у нас есть люди, которым мы лично порекомендовали что-то. Ну, например, вот Бинар порекомендовали. Они разместили там свои депозиты или на стейкинг деньги разместили. Мы за это тоже получаем, получается, как будто бы зарплату от компании Века. Все здорово. Но эти люди, в свою очередь, тоже кому-то что-то порекомендуют, либо стейкинг, либо депозит. И uh, вот эта цепочка, она может тянуться до бесконечности. Uh, и uh, вот маркетинг позволяет как раз-таки абсолютно со всей этой бесконечности получать, uh, прибыль, получать прибыль. Как устроен бинар, мы уже много раз рассказывали. Вы можете посмотреть это в записях. Вы можете посмотреть, в принципе, почитать там сам маркетинг-план. Там все очень просто. Всех людей, которых мы регистрируем в этом проекте, автоматически распределяем в две группы людей. Так скажем, в левую команду и в правую команду, ветку. Кто как называет, ногой называют эти направления люди. И получается, что у нас есть две группы людей. У них есть свои инвестиции в этом проекте. И, но объемы этих инвестиций, они разные. То есть у одной группы там один объем, у второй группы второй объем. И вот с меньшего показателя, то есть где меньший объем, нам по маркетингу выплачивают 10% со всей-всей-всей глубины. И чтобы понять, насколько это могут быть большие деньги, все очень просто. Ну, представьте себе картину. Вы просто двоим своим знакомым рассказали вот эту простую схемку, откуда берутся деньги, что такое вообще токен райда, зачем он нужен, и что его сейчас можно вот так легко и просто получить, пока что можно. И на этом, соответственно, заработать. И в моменте заработать можно. И в будущем на этом можно заработать. Двум людям. Просто двум знакомым вы об этом рассказали, зарегистрировали в бинаре, да, вот, э, один у вас будет, например, слева, другой справа. И когда они тоже все поймут, э, включатся, да, там в свое внимание уделят и разберутся, как это работает, скорее всего, они тоже кому-то порекомендуют. И вот это вот... Э, Принцип рекомендации, если он простой и понятный, и легко дублицируется, и из этого принципа у вас могут вырасти просто огромные структуры, и вы со всего объема будете зарабатывать 10%, ну, там, с меньшего объема да, денег, 10%. И это немало, это очень-очень много, потому что, ну, давайте простая арифметика. Вот возьмем даже минимальные цифры, там, минимальный депозит можно создать на… На 100 долларов эквивалентом. Если в райда посчитать, это, по-моему, 17. Да, вроде где-то так, 17, может быть, с копеечкой райда. Это вы там создали свой депозит, все здорово. И предположим, что все будут вот ну, прям по минимуму вот так вот баловаться. Тысяча человек, если вдруг по счастливым обстоятельствам в вашей структуре, в туре появится, 500 слева, 500 справа. И вот мы возьмем 500 человек, по 17 райдов с каждого. Сколько это будет денег? Просто прикиньте. И вот 10% процентов вам отдаст компания Века из своего кошелька за то, что просто под вами, с вашей подачи, с вашей рекомендации, вот эта вся цепочка началась, вот эта лавина, вам просто заплатят 10%. процентов это очень большие деньги, а если больше, еще будет участников. В общем, здесь можно фантазировать сколько угодно, но по факту на сегодняшний момент это мой любимый проект не просто так. Он реально очень денежный, он легко дублицируется и платит как часы, как в аптеке просто вот каждый день. Там у меня подключен бот информационный, он мне говорит, вот, начислено по депозиту столько-то, а там бинарный бонус столько-то, по стейкингу столько-то, и каждый день просто приходят деньги. В общем, я до вас донес самую главную, основную суть, что это такое вообще, зачем это нужно, как это работает. И Можете, в принципе, задавать вопросы. Уже, уже можете задавать вопросы. Что непонятного? У себя в кабинет да где биржа? Или в электронном кошельке? Нет, друзья, свой личный кабинет вы себе регистрируете именно на сайте WebTokenProfit. То есть на бирже у вас... Свой личный кабинет это кабинет биржи. А на сайте WebToken Profit у вас личный кабинет именно по вот бинару, да, по этой программе, где вы депозиты или на стейкинге держите свои средства. Вот. Самое главное понимать, что здесь вам платят токенами. Вот. А уже эти токены вы на бирже потом обмениваете на любые э, другие валюты. Доллары, рубли, там, биткоины. Неважно. Вот такой вот простой способ. Просто у нас на сегодняшний день э, ситуация какая. Ну, в мире просто не существует таких вещей, где просто раздают деньги. А у нас раздают. Мы можем себе это позволить. У нас такой этап. Понимаете, этап развития компании, на котором это самый самый старт. Просто идет еще пока что такая налайте раздача, блин, денег, да, активов. Берите, пока дают. Есть такая поговорка, которой, кстати, я придерживаюсь. Дают, бери. Бьют, беги. Так что берите, берите и пользуйтесь. Сегодня, вот смотрите, я не стал вам показывать цифры, сколько там процентов по какому депозиту вы получите. Они все есть, они написаны. Ну, зачем это 10 раз проговаривать? Как на нас влияет курс 6 долларов за райда? Никак. Он никак на нас вообще не влияет. То есть вы просто считайте, понимаете, вот этот долларовый эквивалент, который на сайте есть, он... Для ограничений, то есть, понимаете, бинар, он если с глубины бесконечной выдает деньги, но ну, это слишком много, он может очень быстро раздать деньги. Есть ограничения, два ограничения. Первое ограничение, это у нас X-фактор, который зависит от вашего депозита и считается в долларовом эквиваленте. В зависимости от лицензии, которую вы приобретаете, у вас там разный X-фактор. Там, в три раза больше денег вы можете а, вытащить из бинара, чем в депозит разместили, или там, в четыре с половиной раза. И второй ограничитель – это доход в сутки, он тоже ограничен а, и зависит от квалификации. То есть вы можете в сутки получать по всем видам а, начислений, вот этих вот оплат от компании, а, можете начислять на старте максимум эквивалента эквивалентом 1000 долларов в сутки. То есть, э, вот этот вот курс внутри э, кабинета, он говорит о количестве именно токенов, сколько вы можете получить. Ну, то есть, 1000 долларов разделите на 6. Вот столько токенов вы сможете получить. там, 160, там 6 и 6 в периоде токенов максимум в сутки, например, вы можете получить. Вот. А курс этот, он не влияет никак. Для вас важны курсы, это та цена, по которой вы на бирже купили, а впоследствии та цена, по которой вы на бирже продали. Вот эти курсы важны, а курс в кабинете бинара вообще ни на что не влияет. Если первый деп 1000 долларов, следующий... Можно создать на какую сумму. Но на любую сумму вы можете создать депозит. Единственное, есть там планка у нас, по-моему. Минимальная сумма апгрейда – это 10% от действующего депозита. То есть вы можете еще там 100 долларов накинуть, и уже пройдет. Можете тысячу накинуть, можете 10-100 тысяч накинуть. Сколько захотите. По сути, ну, карман позволяет, пожалуйста. Так, райда заводить с других проектов, да, конечно, можно. То есть, это ну, абсолютно открытая система. Заводи-выводи райда хоть откуда. Хоть с биржи, хоть с другого проекта, без разницы. То есть, эта машина по производству райда, чтобы она у вас включилась и заработала, вам нужно откуда-то эти Райда взять. Из другого проекта вы их возьмете, купите вы их на бирже, вам подарит ваш друг, не имеет значения. Вы их сюда разместили, получаете процент. Все, вот эти 99 миллионов раздаются. Сколько вы хотите из этих 99 миллионов забрать себе? Ну, столько и забирайте, если сможете. Так, ну, в общем, вот так вот все просто и коротко, да. И когда, смотрите, самые большие деньги, они лежат не на пассивном заработке на самом деле. Самые большие деньги лежат вот здесь, на счету компании. Забирайте их всеми доступными способами. Самый простой и быстрый, и эффективный – это рекомендовать своим знакомым, друзьям вот этим всем воспользоваться и получить за это еще дополнительно раздачу. Тело стейкинга в РАМ можно снимать в любое время? Да, можно в любое время снимать. Если снять, проценты сгорят. Но смотрите, вам процент начисляется раз в сутки. Вот То, что вам начислено, оно уже никуда не денется. Все, это уже ваши деньги. Они уже вам начислены. Просто как только вы снимете, в принципе, да, деньги со стейкинга, больше начислений не будет. Все элементарно. Поэтому ничего там нигде не сгорает но нужно понимать такую вещь, что вы сегодня на стейкинг разместили, например, деньги, через пять месяцев сняли, у вас там был тариф, ну как бы за счет того, что вы долго деньги удерживали, он повысился до 0,4 процента в сутки. Когда вы снова заведете деньги на стейкинг, у вас будет как с самого начала 0,3. Вот эти вот технические моменты, все эти детали, с этим очень легко разобраться. И, в принципе, любой человек, который здесь уже какое-то время присутствует, он знает, и любой вам сможет ответить на эти вопросы. В первую очередь, это человек, который вам порекомендовал, который вас сюда пригласил. Но суть, вот такую вот, откуда же эти деньги берутся, как это все работает, а у нас еще в таком формате на все сообщество не транслировалось. Поэтому берите себе на вооружение. То есть, кто раньше этого не понимал, сейчас вы понимаете, откуда, что и почему. Зачем это все нужно. Вот. Также я просто всем своим знакомым, если рассказываю о нашем сообществе, то я в первую очередь говорю, что у нас есть бинар, и там раздают деньги. И показывают такую схему. Все. Больше ничего не надо. Все уже моменты там по тому, как это работает технически, как зарегистрироваться, как завести деньги, как вывести. Это уже в процессе. Это уже конкретно детали в процессе. Поэтому, друзья, если вопросов больше нет, вот смотрите, очень коротко. И в принципе мы уже обо всем поговорили. Тут рассказывать-то больше и нечего. Да, на стекинг можно ложить раз в неделю. Но это уже технический момент. То есть, если вы сегодня положили какую-то сумму на стекинг, добавить можете только через неделю. Если есть вопросы именно, вот, скажем так, концептуальные, вот по какой-то сути, не технические, задавайте. Если таких вопросов, друзья, нет, то просто используйте, разбирайтесь. Пробуйте, тестируйте сами на себе, если что-то непонятно. Здорово, здорово, все отлично. А, именно вот это я и хотел сегодня до вас донести. Да, просто без лишней воды. Все нюансы и детали – это все мелочь. Важна сама суть. Ладно, тогда в этом случае заканчиваем. Всем хороших, хороших вечеров, ну, у меня уже поздний вечер, хорошего вечера, хорошего времени суток. Вот, всем успехов на этом поприще. Желаю каждому откусить как можно больше от этого пирога, да, получить, <попасть>, попасть под раздачу и получить как можно больше денег. Все, всем-всех благ, спасибо. А тут вопрос мне задали, что будет, когда все монеты раздут. Но я уже озвучивал. Монеты будут использоваться для...